Еще одним очень приятным моментом в этом тебе Прекрасно. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В сегодняшнем ролике я хочу рассказать вам про новый девайс от компании GTEC, а именно о облике. Девайс поставляется вот в такой вот классической белой картонной упаковке. На лицевой стороне у нас есть логотип компании, нарисован сам девайс и есть название устройства. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Внутри коробки нас встретит сам мод, гарантийный талон и инструкция, два испарителя на 0,4 Ом и кабель USB Type-C. J-Tech облик обладает довольно нестандартным и необычным дизайном. Он как будто бы слегка наклонен и напоминает своим внешним видом пизанскую башню. Еще одним очень интересным и опять же нестандартным моментом является то, что на корпусе этого девайса располагается специальная пленка с инструкцией по использованию этого девайса. Честно, я рассказал про огромное количество различных девайсов, но вот такой вот системы обучения я ни разу в своей жизни не видел. Туда же помечено, где кнопка Fire, где экран и где кнопки плюс и минус. Корпус девайса изготовлен из металла. Для украшения также есть две цветные панели. Кстати, производитель выпустил а6 различных расцветок, но, увы, рисунок меняться не будет. Будет меняться лишь цвет вот этой вот самой стеклянной панели или же пластиковой. Мы сколько тыкали и не жмякали, мы не поняли, из чего она состоит. На лицевой панели у нас все, как всегда. Довольно большая и удобная кнопка Fire. Кстати, срабатывает она просто моментально. Чуть ниже расположился информативный дисплей и в самом низу находятся кнопки «плюс» и «минус». На противоположной стороне от панели управления разместился мой любимый разъем USB Type-C. На информативном дисплее указаны все необходимые данные, а именно заряд аккумулятора, выставленная мощность, сопротивление, время затяжки и общее количество сделанных затяжек. Аккумулятор в облике невероятно большой, его объем составляет аж 1800 мАч, а благодаря току заряда в 2 А этот девайс будет заряжаться примерно за 1 час. Еще забыл упомянуть, что этот девайс можно повесить на ланьярд, поскольку в верхней части этого устройства располагается специальное крепление. Управление Joyetech облик очень простое, напряжение на картридж подается посредством нажатия на кнопку Fire. Максимальная мощность у этого мода аж 60 Вт, чего более чем достаточно для небольших габаритов пришло время изучить его картридж картридж у девайса обычный и ничем не выделяется среди остальных его объем составляет 3,5 мл заправка сделана удобно отверстие спрятано под заглушкой прямо на верхней части картриджа регулировка затяжки также присутствует но чтобы ее настроить картридж придется извлечь из корпуса в качестве нагревательных элементов производитель предлагает пару безрезьбовых испарителей и небольшую РБА-базу для того, чтобы ставить собственные спирали. Еще одним очень приятным моментом в этом девайсе является то, что каждый раз, когда вы устанавливаете в него картридж, девайс вам говорит, какое сопротивление на испарителе и с какой мощностью лучше всего будет парить данный испаритель. В моем случае это от 20 до 32 ватт, так что я ставлю 30 ватт и наслаждаюсь. действительно очень вкусный. В конце этого ролика я могу смело посоветовать этот девайс как пользователям со стажем, так и новичкам. У него очень приятная тяжесть, огромный объем как катрижа, так и аккумулятора. У него регулируется обдув, что очень крутая функция в таком небольшом девайсе. И он невероятно вкусный. Также производитель позаботился о нас с вами и выпустил не только испарители, но и РБА-базу. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.